Вот здесь сигнал идет, а найти ничего не могу, до того мелкое, что прям непонятно, вот поверху идет сигнал, а не находится, нету ничего. А сигнал есть, а найти ничего не могу, мелко, мелкая то ли железка какая-то, то ли, не знаю...